Космос, что такое галактика и Вселенная, как устроены планеты, когда идет звездный дождь, можно ли жить на Луне. Ответы на эти и многие другие вопросы ваш малыш найдет в этой книге. А дополнительные пластиковые странички покажут объемную перспективу Солнечной системы и помогут разобраться в устройстве ракет. Космических кораблей, скафандра, МКС и лунной базы. Вот такая интересная, познавательная, увлекательная книга о космосе. Обязательно понравится вашему малышу.